Приветствую вас, с вами Чесрок, и в этом видео вы увидите... Всем привет, и с вами Чесрок, и сегодня мы поиграем в Stalker: зов Припти, а именно в Gunslinger мод. Это будет такой, первой вводной серии, надеюсь поиграем еще, в оружия, ну и в принципе можем с этим модом пройти весь Сталкер Зофф Припти. Так, тут как я понимаю стандартный сюжет, да? В ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4 -го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва. Подхваченная ветром радиоактивная пыль частично выпала на территории СССР, оставила очаги излучения в Европе и даже достигла берегов Америки. Последствия аварии оказались настолько серьезными, что правительство Советского Союза было вынуждено провести срочную эвакуацию близлежащих населенных пунктов зараженные территории в радиусе 30 километров от станции превратились в строго охраняемую зону полного отчуждения. После возведения железобетонного саркофага над разрушенным энергоблоком эксплуатация ЧС возобновилась. Доступность мощного источника энергии и отсутствие населения позволили создать на закрытой территории комплекс секретных лабораторий. 10 июня 2006 года зона внезапно осветилась нестерпимым светом. На несколько мгновений наступила полная тишина, и было видно, как в небе испаряются облака. Потом пришел страшный грохот, содрогнулась земля. Большинство военнослужащих, охранявших периметр, мгновенно погибли. 2007 год. Ученые до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся. Экспедиции неизменно заканчиваются трагедией, а редкие уцелевшие рассказывают о животных-мутантах, обладающих поразительными способностями. 2009 год. На территории зоны отчуждения по разным оценкам присутствуют от 1 до трех сотен неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами и занимаются в основном поиском так называемых артефактов, аномальных образований, за которые можно выручить солидные деньги. 2010 год. Несмотря на расположенные по периметру кордоны, сталкерство приобретает все больший размах. Но исследованы только окраины зоны, попытки проникнуть к ее центру, заканчиваются неудачей. в 2012 году сталкер по прозвищу стрелок разгадал загадку выжигателя мозгов мощного излучателя способного разрушить разум человека и отключил его после этого сталкеры массово ринулись к центру зоны одни искали легендарный клондайк артефактов другие не менее легендарный исполнитель желаний в изменившихся условиях совет национальной безопасности и обороны украины принял решение о немедленном проведении спецоперации «Фарватер». Ориентируясь по заранее составленным картам аномальных полей, десятки военных вертолетов с десантом на борту взяли курс на ЧС. Несмотря на тщательную подготовку, операция завершилась провалом. Ни одна из машин на базу не вернулась. Для выяснения причин провала операции в зону направлен сотрудник СБУ майор Дегтярев, в прошлом опытный сталкер. С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром, он начинает свой путь в глубзоны. Отлично, начинаем. Мне очень просто нравится эта Какая-то звучит как была сейчас. Ну что новый? оружие. Всё очень красиво лично Так. вторая подзагрузка не нож очень хорошо чувствовался, стал это круто пистолет все по крайней мере сейчас стало лучше красивее и лаконичнее бегает наш герой как обычно очень быстро ты оружие, это Берем сюда здание, как говорят. Блин, это оружие выглядит как какая-нибудь легендарная пушка, не знаю, очень прилетает. Я не знаю, зачем я это покупаю, хочется все посмотреть просто. Сразу крутое оружие можно достать. Вот, да. А чем там? Это... Ну, опыта, значит. Так. Да. Отлично. Безопасный путь. Ну, оружие просто очень красивая, очень электроничная. Вот мне тоже нравится. Правда, молния очень ужасно просто действует на ППС. Странно. Блин, как тянуть Ведьмака на максималках? Ком справляется. А это шедевр, нет. Задание. У султана, короче, разговорки есть. Найдешь артефакты, заглядывай, И... посмотрим. Так. Отлично. Ты заваливай, Перетрем. Окей. Здравствуй, сталкер. Ну, привет. Слушаю тебя. Так. Ну хорошо. Ну как, узнал что-нибудь о Сороке? Да где не Только спрашивал не все до задницы. Слушай. Вообще никаких слухов, будто и не было его никогда. Эта скотина еще пожалеет, что сбежала. О, какие текстуры. Ничего, потерпи. Не Доктор та... сказал, да, уже прощай. через пару дней бегать сможешь. Мыльная Пока обра... давай отлеживайся. Ну что, Сива есть что-то новое? Эй, сталкер, тебе Мы... вопрос есть. Да. Оружие... все неимоверно красиво. Прекрасно выглядит. Так, давай, да, давай, да. не задерживайся. Ладно, насчет оптимизации сталкивали никогда ее не было, будем честны. Ну именно в модификациях поставки. Это кстати, очень странно. Возьмем то, бежим по стандартному заданию. Я хочу как можно больше найти нового оружия. Иначе как-то у нас свой gb в вот. Ну, у меня всегда висило, когда встал, мне я... тонные собаки и почему-то оружие он не перезаряжает я немного не понял почему... да. Честно, сейчас я немного не пойму почему происходит все именно так надо разобраться так как я понял произошел небольшой баг игры перезапускам стандартам все исправилось слышишь тут это у султана короче здравствуй сталкер есть. Слушай, ну, как говорит, удачи тебе. С этим разобрались. Я не знаю, кстати, насчет того, Ну как, он... узнал что-нибудь о сороке? Артефакты он здесь это какие-либо скотина еще это все предстоит. ну Если, в руки и дрожали зря очень зря забавная штука будем улучшать иди иди нечего тебе тут делать так. Так, задание берем все отправляемся по первому же надеюсь в этот раз без происшествий нет осик такой цечек мне очень нравится да блин жалко что ложь по треку нам дали Пять. Кого, что меня получается перезаряжать? Дробь на другую кнопку перезарядилась. Н да. русский, наверное. Я вот, если честно, не понял никого. Почему на разные кнопки перезаряжается разные виды виде баклона, не ну, удавалось. Ухранение, тут еще один сильно Дают нам ТПС, Так. Ну, стандартный. О, нож здесь более эффективен, против в ящик остался. Можно сказать, наш первый настоящий тайник. Хранимся еще раз. <свес> ну. <свес> Ладно, <цифер. свес> Отлично. Не, ну я-то помню, как это проходить сюда круто. Тоже неплохо. Так. Да, радиация у меня Сохранимся. Чеши, чеши! Еще отольется тебе за такое с... товарищем обрать, не балуй, оружие спрячь. Да, это пацаны. Эндфилд Нефига себе, ребят. Мастера своего дела. Знаешь, я предпочитаю безопасить себя таким образом. Вау, отдельная анимация. Не, ну их снаряжение явно покруче бы, значит используем обычную методику. Не придумаем ничего. Сука! Живой. <звы> <звы> Еще и бронебойные. Не, уровень мастер мне здесь нравится. Очень нравится. Так, патрончик можно сохранимся, espíritus. блин, гул, конечно, стоит жуткий, дробовик, вот, ну практически, Прикрою, не <Collins> Воды отлично, такс, я знаю где он, сейчас выхожу ,先... препарат так взять все блин а насчет средств против радиации у них ничего нет то особо наберем ну, нож и бежим пока радиации не наглотались точно так все отлично у нас кстати неплохой песоряд форт надо стать их сравнить по те. перестрелка надо заглянуть у нас нет ни денег ни вещей так что все пригодится Ребята, вы такие, да? Ой, точно забыл совсем про эту машину. Антиракет. Мужик, да. сюда! Ничего личного, чем А чё, им даже никакого урона не нанесли. Эй! На, Получил! Отлично! О, отклик! Я как бы за наемников, не за тех, не за других, так что... Спасибо, Боже. Давай. Зачем ты в первую очередь? Если у тебя такие военные навыки, то ты сами на что проиграл? Блин. Не выезжай наружу. Блин, как много лута И граната очень... С хорошим... Не, утать здесь мутантов нельзя. Грубо говоря, профессии такой, как охотник, здесь нет. Блин, классный пистолет. Перегруз, броня, оружие, повреждение. Это калаш, даже ушел. столько лута. Мастер. Отличный детектор, ну, денег у нас, думаю, достаточно. Ничего ему не продать особо. Энергетики продают, это хорошо. Давайте две водички, энергетики, две штуки. Будет чего интересного, заканчивается. у него, к сожалению, нет. Интересно, а у медиком можно посмотреть? Да, прощай, прощай. Да чё? Так. 600. И все остальное не продать. Ой, как не культура Отклики по 100 рублей, да. Тяжелые, нынче на старые времена. Хороший эсфалт. ТОС 66. Не, годное оружие продают. Что из тут самое дорогое? оружие это же денег не стоит это круто и детекторы как я понял тоже ничего не стоит продаем сталкеры внимание опыт прос начнется с минуты на минуту ищите глубокую ног из лежить ну наградной нет смысла продавать какая мне с этого выгода прицепчик кольт хороший не я берет выкачу сделаю из берета ручной пулемет грубо говоря и все что нужно для счастья. Давай давай не задерживайся. Так знаменитые помехи. Славидем. Ты это завыл чью? хорошо насчет вставок этих нет Тозом. я бы с удовольствием попользовался Ну, просто какого-нибудь прикола то составим патроны к нему тоже Энфилд не интересует пока что наградной потому что к нему много патроны беретку. сейчас прокачаем так, что есть интересного у пистолета? 900, все очень дорого, все замечательно. Так, торговля. Почем 300? Патроны, гранаты тоже практически ничего не стоят. Проблема в том, что тут все очень дешево. Это неудобно, крайней мере мне. А ну-ка вставочки мне покажите. А Оружие здесь доставать точно нельзя. Здравствуй! Здрасте. Не, так неплохо. Сейчас апгрейды посмотрим. О, шикарно. Она а калаше. Так, так, секундочку пришлось перерваться. Ну... Но... Они шикарно выглядят. О, -о, -о, О, боже мой ради этого стоило скачивать эту модификацию переключение режимов 3 -б. это у нас который а после ремонта как я понял точно. Да, не, ну мастер мне здесь немного не нравится потому что противники стали железобетонными и все немного на то, что я хотел. Но оружие выглядит очень стильно, очень красиво, замечательно. Так. Помню, я тут одно местечко, которое стоит посетить. Но для этого нам потребуется калаш, конечно же. Не, я просто в восторге от этой модификации, особенно сейчас Тоус был неплохой. Неплохо проработанный, интересный. Угу. Но вот другое оружие. Наверное, когда мы найдем что-то еще до более дорогое. Так. Проваги, конечно, нас немного мучают, извините. Уходи отсюда, мужик. Блин. А как без ночи Как бы без, без освещения. Так. Вот это знаю. Что под воздействием... Да, это тот самый момент, что под воздействием контролера мы... Вау. прям стал... Супер опасно. Да, да типа. <звучит> что ж? <звучит> нет. Не надо. <звучит> Блин, жаль, пули не успели. Ничего оправдания не свящает. Уходи пока цел. я пойду без нее а у меня в участке и не удается стенать киеве бахт ты от себя согласен все пошли Я не знаю даже сколько попыток мне потребуется. Можно сражаться с тем, кто представляет нестрельного. Что случится Ух, это было очень потно сложно не я не знал что он будет настолько силен знал бы даже и не полез бы если честно сюда даже антибиотик дали. Она биотик, точнее, вроде бы, да? биотик, да. Ну ладно, вот, на этом я предлагаю пробную часть закончить. Увидимся мы уже в следующей серии, либо в ДТ, либо в Ганслинге, либо в какой-либо другой игре. но ну, а всем спасибо за просмотр. С вами был Кесаро.